Обработка автобусов происходит два раза в день минимально, то есть это через мойку, вечером на заезде обрабатываются они и в, в течение дня в обеденный перерыв, то есть у водителя. Также у водителя находится дезинфицирующий раствор наличие наличии тряпочкой, который э, в свои перерывы межрейсовые обрабатывает пороч. На сегодняшний день в общественном транспорте Курской области усиленный меры да, по э, санитарной обработке э, посредственно подвижного состава, так и усиленные меры по соблюдению масштабного режима. В рамках соблюдения санитарной обработки предприятия обязаны соответствовать, используя точнее, средства дезинфекции в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, они должны быть сертифицированы. режим не соблюдается даже у пассажиров есть маски одевают они их только в случае проверки были попытки то есть автобус не имеет права трогаться пока пассажир не одет маску но как все остальные должны сидеть и ждать пока он оденет маску другой пассажир чтобы поехал автобус уважаемые пассажиры просим все-таки соблюдать меры, меры рекомендованные роспотребнадзором обязательно надевать маски в общественном транспорте, позаботиться именно о безопасности не только своей, но и о безопасности окружающей.